Представляем вашему вниманию зеркало PrimeX 050D. Данная модель обзавелась пятидюймовым IPS-экраном, на котором стало еще удобнее парковаться с помощью камеры заднего вида. Видео, записываемое регистратором PrimeX 050D стало более насыщенным благодаря новому процессору, а функция WDR обеспечит видео высокого качества в ночное время и солнечную погоду при попадании лучей солнца в объектив камеры. Регистратор способен вести запись с двух камер одновременно, а именно, с камеры расположенной в самом зеркале и с камеры заднего вида. Кстати, о камере расположенной в зеркале, теперь это полноценная Full HD камера с увеличенным углом обзора 170 градусов. На видеороликах, полученных с помощью такой камеры, вы легко сможете разглядеть мелкие детали, такие как номерной знак впереди идущего автомобиля и другое. Надежность операционной системы, так называемой прошивки, обеспечивает стабильную и автономную работу зеркала. Настроив зеркало один раз, вам больше не придется копаться в настройках, менять качество записи, удалять файлы с карты памяти и так далее. Вы просто заводите автомобиль и уже через несколько секунд регистратор ведет запись, а функция видеопарковки доступна с первых секунд после запуска двигателя. Функциональные возможности регистратора позволяют использовать его в качестве записи видео на парковке. Как это работает? На парковке, настроив регистратор на включение от датчика удара, регистратор автоматически включится и начнет запись после малейшего удара автомобиля. Если произошло малейшее столкновение с вашим припаркованным автомобилем, то регистратор запишет это действие и пометит такой видеофайл, как важный файл, который не будет удален автоматически с карты памяти. Зеркало PrimeX 050D сохранило размеры и внешний вид штатного зеркала. Установив такое зеркало, вы не заметите разницы между заводским и установленным зеркалом. Установив зеркало PrimeX 050D, вы получите незаменимого помощника при парковке автомобиля, а также незаметный видеорегистратор, который идеально впишется в интерьер вашего любимого автомобиля.